Всем привет! С вами Лев Чечулин. И сегодня мы столкнемся с таким событием, как двухлетие великой игры Clash Royale. Uh, то есть, ну, на двухлетие этой игры Clash Royale uh, предпочло нам дать целых два сундука и куча праздничных усилителей. Так плюс там еще и события, которые мы тоже сегодня пройдем. 51 минут нормально так ну что ж давайте начнем с открытия сундуков а этот сундук испытания я открою в конце соответственно поэтому можете после открытия этих сундуков перейти сразу в конец так ну, конечно, изменилось в рояле. Вот меня не было в нем месяцев 5. Ну так. Я 5 месяцев где-то не снимал вообще подобных видосов. Сундук с молнией. Я уже на других аккаунтах открывал такие сундуки. Поэтому знаю, что... Здесь, короче, надо выбирать. И если не нравится, то заменять карты. Типа 19 хогов. Но мне, естественно, ничего из этого не нравится. Мне Валькирию чуть-чуть надо, я заменю. Так, тоже не нравится. Колдун, да когда же Валькирия-то, а? Три мушкетюары. Мини-пека. Вот так вот получилось. А, еще одна замена. Таран. Ну все, это наше окончательное войско. Пофиг. Ну, такое, я бы не сказал, что это круто от сундуков. Также тут усилители, то есть 300 золота за каждую победу. То есть это можно, ну, если там сколько, 20 побед, на да, в день. То есть 6 тысяч золота, 6 тысяч, 6, мать его, тысяч золота дополнительно в день. То есть за неделю, насколько тут дается, 42 тысяч. Конечно, возьму бесплатно, при том. Так, золото бесплатное. Тут немножечко. Чё нам купить можно? Да ничего толком. Я бы гончу купил, у меня их нету. Она блин, довольно дорогая. Это типа сундук с молнией. Это вообще такое легенькое, да? А, легендарный сундук короля, видимо, что то вообще жесткое. Это 330 карт. Вот так же. Вот так же. 66 редких, 22 эпических и легких. И еще и 7 раз можно заменить. Офигенно. А сундук Фортуны. Ну, тоже неплохо. Притом тоже Лего есть. Uh, 750 кристаллов. но ну, хотя, не знаю. лего так-то можно за 500 кристаллов. Но там ты не выбираешь Лего И там других карт нет. Так что вам решать. Так, вот, еще квесты появились после этого. 483 лучниц. Так квесты. А, то есть за последние месяцы, да, еще и квесты появились. Я, кстати, даже не знаю, сколько я месяцев не снимал рояль, но это было довольно долго. Ну что ж, я иду из воспитания Так, нужно 10 корон всего-то. Еще и можно свою колоду составить. Блин, ну я не знаю, ну, ну как бы... Я не знаю крутых колод. Этим не интересовался. Но чё тут есть? Даже лек выбрать нельзя. Зараза. Ну тогда выберу колоду, которая... А, я вспомнил, что за ретро-рояль. Я даже снимал по нему видео. Где-то год назад. Эх, это, короче, старые э, карты, которые были. Вот только их можно и заменить. У меня есть такая колода. Так, извините вылетело чуть-чуть так у меня есть такая колода типа что еще что у меня еще было а вот армия скелетов и стрелы естественно куда же без них все моя колода готова идем получать 10 корон в бой так так так так Держитесь, враги. Зега Давайте быстренько вот так. А потом, блин, на компе неудобно. Я все время на телефоне играл. Черт, промахиваюсь. По картам. Ну окей, думаю, скоро я смогу это исправить. Сейчас он сагрится на Валькирию. Да, он сагрился на Валькирию. Но все, еще будем изобрать. Еще можно вот сюда. Но не знаю, зачем. Пофиг. По... блин быстрее стрелы быстрее быстрее быстрее два два два два два, два. давай три Б... какие они медленные вот вот медленные все мне уже остались успели только 788 так давай мини-пека спасай ситуацию Пипи. блин ч ⁇ мне делать то лакире а, быстрее, быстрее, быстрее. Я моё не того отца. Так, ну пофиг, мини-пека может две тычки нанесет. Да, он даже снес эту башню. Ну все, я, побе я побеждаю. Так, теперь осталось оборониться и вот эту башню снести. И будет победа. Ну что ж, у башни осталось 77 хп uh, давайте копейщиками ты ч думал я стрелы не кину? ой а вот это неудачно у меня, да но все нормально выкрутились так, ну тогда ч, гоблинскую бочку может uh, на три звезды пойдет а, да, нам же корон побольше надо, поэтому стоп, а тут вообще проиграть возможно? то есть за проигрыш типа могут тебя дисквалифицировать или как странно странно Но в любом случае нужно побеждать <laughs> то есть как бы э, так мы больше корон получишь и все на свете ну просто стоит ли опасаться того что если три победы не сделаешь то все как гг или не стоит я не понимаю Ой, не три победы но типа 10 корон три проигрыша на ну. так пусть сами все уничтожаем так ну мы еще с тобой поиграем дружок только снеси молодец так и все и давайте разносите третью корону давайте быстрее быстрее быстрее -мо, давайте, давайте, давайте, ребят, проголосуем за них. Так, окей, окей, окей. Интрижки, конечно, есть. Прошло чуть-чуть время. Прошло чуть-чуть времени, и башня снесена. Да. И все благодаря вам, моя поддержка. Так, внутри короны уже сделано. Давайте я сейчас добью остальные короны. Вам будет скучно смотреть. Это уже мой опыт подсказывает. То есть тут типа 4 короны нужно, да? Ну, минимум 4 боя. Вот и все. Вроде про проигрыши ничего не сказано. Сейчас быстренько сделаем, а через 10 вернусь. Но ну, все, бои я закончил. Переходим вот сюда. Ну, то есть типа здесь давали в начале за 4 короны 250 золота, за 7 корон там... 500 золота, ну такие гроши. Сейчас тысячу дали, ну тоже мало. И типа вот 10 корон получил, Рояль Модерн, euh, бесплатное участие. Так, создай колоду из карт выпущенных после выхода Бета. Вау, вау, вау, вау, нифига себе. То есть тут много лег. И чем мне здесь? Я даже не знаю, что делать. Ну типа, сто дол все возьмут только лиги. но я вот эту карту возьму, я ее пробовал. Давайте вот этих мелких пидоров возьмем. Ну типа, блин. Давайте. А чё а, спарки тоже не изначально. Типа, можно вот этого взять. 5,3 нифига надо тех дешевых накидать. Бревно, естественно. Так. О, вот этот чувак хорош гоблинов возьмем и может печку <салис> <салис> или вот этих Хм, давайте печку все я взял печку идем катать так Та -а -а бой 22 минуты у нас есть ох опасно то а. Рояль модерн. Давайте вот так кинем. Это кто? А, это же этот лучник, который новенький. Нифига вы посмотрите, как эти варвы. А это кто? Блин, ч ⁇ за люди? А? Я их вообще не знаю. Что тут вообще происходит? Давайте бревнышком покроем. Не помогло блин принцесска не угадал по моему меня сейчас разнесли можно сказать все гг давай молодец нет в принципе я побеждаю давай еще там нанеси так сейчас мелких а во вот этого можно мега принца мега рыцари Давай нафиг сноси там все. А, он даже не успел, вот тот чувак атаковать. Ее, нифига, как тут все вообще крутые карты, капец. Просто все разносят. Я я не я могу на это вечно смотреть, я не знаю. Давайте, вот отсюда кинем. И печку вот сюда поставим. <смех> Пау. Давайте разнесите всех там. оу Так, нормально. Давай сразу громовержится давай сразу всех. хопана на... Нан. Пам, мини-генераторы пошли в бой. Так, ну типа, можно просто сейчас на обороне держаться. В принципе, недолго осталось, 40 секунд. Пам. Давайте еще одного граммовежца кинем. Но ну, все, ему гг. И я и даже еще и в плюсе. Офигенная колода на самом деле. Блин, новыми картами лучше играть. Они, наверное, хотели показать, что Clash Royale реально улучшается. То есть... Ну, блин, все круто в Clash Royale становится. И не надо жаловаться на эту игру. Ой, куда я прям накинул? Удачи, малухи. Да, интересно. Я даже еще один бой покажу Ну, чтоб типа три боя так было удачник о четвертая победа А, она ну, там была просто одна ничья фига тут блин все уже открыто в чувствую в конце мы куча всего откроем так что дождитесь конца но ну, я думаю минут 25 50 ненужных фигней ну пофиг но реально не нужны. Так, редких, чё? 20 мини-генераторов. Опа, на это уже интересней. То есть, э, типа, давайте посмотрим. Вот этот вот 3. Вот, он с какой арены вообще? Как я это увижу? Типа, а, надо в арену зайти. Так, он не с 10, вряд ли здесь. Вот, он с 9 арены. Ну, по-моему, он нормальный. Я посмотрел. Так-то крутой человек. Он, по-моему, как вышибал, фигачит вот так вперед. Ну, может, и воздушный вышибал. Я не успел посмотреть, вот честно. А так колода мне нравится. Конечно, порекомендовать я вам не смогу, потому что я кто? Нет, генерат, я позже всех снимаю. 20 минут осталось, -мо. Так, давайте вот так сделаем. Ага, призрак. Ну, у меня на этот случай есть много всяких карт. Во, нормальные карты. Пам, просто разносся. Так, вот надо против этих чувачков что-то делать. Давай, давай, давай, давай, я верю в тебя. Отлично. Ой, а с этим что делать? С этим недоразумением <свот> успел столкнуться. Чё-то меня гасит. Просто по-настоящему гасит. <свот> Блин. Давайте вот этих, что ли. Пам, просто тут все разнесли нафиг. <свот> Блин, крутые штуки. Но, блин, ну, к сожалению, они дисбалансные. Типа, никто ими не хочет играть. Это зашквар полнейший. Поэтому, мне кажется, тоже вот... Я тоже за это мнение, что, типа, поднятые ими кубками вообще кубками не считаются. Вот так вот. Давай быстрее, быстрее, быстрее. па нифига просто всех дюжек. Покрывают просто любую дефается хорошо короче давайте отсюда ледяного голема пусть вот элитных варваров надо почаще запускать я заметил они просто все сносят а они же быстрые ну ничего пофиг так надо быстрей Так, так, так, так, так, так, так. Блин, быстрей. Фига просто все разносит Блин, ну посмотрите, эти мини-генераторы это нечто, конечно. Они просто, блин, берут и разносят. Они никого не щадят. Они берут и разносят просто. Все на свете. Смотрите, они сейчас башню там снесут просто. Это что такое? Это это баланс. Блин, нам нечего делать. А, два, два этих. Копец, что делать? 291, ⁇ -мо ⁇ так, давайте сейчас проедем. Фух, отбился. Так, надо сейчас что-то. Надо этих кинуть. И еще вот, вот... стоит вот это, наверное, кинуть. Еще что-нибудь. И мини-генераторов запустить. Все, отлично. И вот здесь тоже... А, вот здесь я и хотел мини-генератор. Фух, бои, ребят, потные Ну, блин. бит ребят сто. вы сами все видели понятно короче одно поражение надеюсь там сливы не считать сливы считается это гг ладно давайте я сделаю три победы хотя бы попробуем но блин игра вообще крутая особенно ну, имеется в виду режим. Вообще мне понравился просто вот этих мини-генераторов сзади. Чё, я даже не знаю, что сзади пускай. Давайте мини-генераторов там бревнышко кинем. А -а -а, давайте, давайте, разносите все на своем пути. Блин, у него тоже медленная так ой. давайте пусть у него вот, сам говорится. О, ооо мега-рыцарь дошел так ну вроде я нормально отдыхался скажите надеюсь вы со мной согласны а то будете считать меня каким-то нубом хотя я не спорю с этим я реально нуб тут бывают реально полнейшие загнуты ну то есть ну что я делаю? Ну, вот. Все, что я могу. Блин, капец, у них что-то уже мало урона как-то они меня уже подбешивают. Ну хотя нет, мини-генераторы они видно, что хорошие. Годные. Так, давай. Блин, на меня постепенно он берет и. Просто уничтожает. Хотя бы громовержец спокойно сейчас уничтожит ледяного готового голема. Чёрт, я уже запинаюсь. Я подустал, но мне некогда отдыхать. Так. Давайте еще сверху бревнышко подкинем. Блин, жалко не у меня эта ярость. <с> Я бы хотел сейчас. И давайте просто еще вот это вот кинем армутом просто. И вот так вот просто его закидываем нафиг, чтобы он э почувствовал, что жизнь это не мёд, жизнь это полнейшие э сложности. <с> О, осталось всего это 27 секунд. О, продержаться. <смех> И отдефаться от этих фиговин. Ну, я думаю, в принципе, у меня войско сильное, она оно отдефается. На. Блин. Мега... Чё? Нет, ребят, я так не, не хочу. Нет. Три секунды, что? серьезно? Да всё. Блин, я отказываюсь в это верить. Это не игра, это... Короче, сносите нафиг. Я уже не могу. Ну ладно, сейчас тогда третье поражение сделаем. Чувствую, я 20 этих фиговин не получу. А это было бы неплохо. Тоже эпических дофига. Вот это тоже было бы неплохо. По-моему, он нормально так стреляет. Ну, пофиг. Чего уж там. Карты прикольные. Да, это видно. Осталось, что, 11 минут. Но это понятно, что 6 побед у меня уже не будет. Так, блин, блин, блин, блин, блин. Я не знаю. Они меня тоже гасят. Ну хотя бы от одного. Ого, нифига, я неплохо отдефался. Чё, чё то он только не дефается, я не понимаю. Загадки человечества. Так, ну давайте мини-генераторы. Надеюсь, он подумает, что вы какая-то фигня. Черт, они же все разносят. По-моему, он уже сдался. Вам тоже кажется? Давайте еще элитных варваров быстренько. Ребят, если я как-то плохо играю, вы мне скажите мои минусы, я хочу знать. Ну, то есть, вот, иногда стоит говорить, потому что я так и буду продолжать играть. То есть неправильно, да. Если что, я с вами поспорю, может вам даже что-нибудь накажу. Но скорее всего вы мне что-то докажете. Так, за это нужно три победы, да? Ну, возьмем. Наверное. <смех> ну, просто до окончания еще 9 минут. Так, и давайте элитных варваем. Во, отлично, отлично пошли. По-моему, он уже сдался. Нет? Еще мини-генераторов вот здесь вот. Все, Если он ничего не сделает, то мы победили. Ну, то есть, вот он кидает. Ну, такой деф у него, конечно. <laughs> я бы не сказал, что у него хорошая стратегия. Хотя бы от одного темного рыцаря я дефался. Или как его называть, я не понимаю. Я забыл. Огромный рыцарь ХЗ. Так, так, так. Ну так-то тоже крутой чувачок, вот этот, который стрелял, я тоже не знаю, кто это. Блин, а он меня разносит, зараза. Давайте тогда темного принц. Во, вот, на надо темного. Блин, рыцарь, мега рыцарь вообще какого черта. Я его не так называю. Ну темный рыцарь, думаю, тоже доступное название. Он ч ⁇ снова сдался, что ли? Такое ощущение создается просто. Я не понимаю. А он вообще на далекую карту такой. Давайте ледяным големом одного из них уберем. Да, все, по-моему. Удачи. Удачи, молой. Сложно, сложно, сложно. Ну, по крайней мере, мы сейчас получим 20 этих редких, ненужных карт. Круто. Хотя нет, вот эти карты, я вам скажу, реально годные. Я подумаю даже, может, я их возьму... Нет, они первого уровня будут. Я думаю, моя колода уже сформировалась окончательно. Просто вот, вот здесь вот лежит уже все, вот, вот никак я оттуда не вытеснить. Так, давайте рыб горы, царя. И за ним. Чтобы он вообще... Если это школьник, то там, блин, вся парта будет гореть. Извержение. Просто. Блин, он тоже неплохо сделал. И он даже вообще хорошо сделал, я вам скажу. Так, давайте тогда вот так вот кинем. Откуда у него столько элика? Он же тоже много потратил, я считал. Примерно. Ну ладно, окей. Так даже задонатить нельзя. Ща там ледяной этот голем все снесет блин. Спасибо, я знаю ну, быстрее быстрее быстрее бегите бегите надеюсь он сейчас мега рыцаря не кинет, чтобы у него не хватило смелости вот бы еще была карта какая-нибудь которая с пылы бы убирала ну типа бревна или там Капец, или типа, чтобы какой, ну какой-нибудь спел убирал на время. Но хотя там реакция хорошая нужна там. Это оформить сложно. При том если зеркало. Нет, спел это особенная вещь, которую никак никак не поменять, никак ее видоизменить нельзя. Блин. А, 173 хп. По-моему, это последняя игра. Ну, блин, мне понравилось. А, если вам тоже понравилось, ставьте что-нибудь, а, лайк какой-нибудь или дизлайк, не знаю. А, пишите в комментах обязательно. То есть, блин, игра прикольная. Пишите в комментах, понравилось или нет. Потому что если вы лайк э, поставите, то я не, не пойму. <с> ну, и, или дизлайк, то есть. Я же два условия поставил. Так, так, так, так, так, так, так. Ох, как повезло, то что он мимо там. Я уже не знаю, я просто отнекиваюсь. Просто пытаюсь что-то сделать. А он еще и... Э, Но всё, по -моему, это... Ну все, по-моему, это все, ГГ. Отлично. Удачи, отлично играю. Просто доволен. Просто... Я не знаю уже, что это слайд. Просто спасибо, просто, что ты есть. Все, чувак. Будь здоров. Так, ну открываем сундуки. Все, открытие сундуков. Помечу, наверное, когда я начал открывать сундуки. То есть, ну в этой... Смысл. О, заново. Осталось 3 минуты. Я вовремя. 2.40 уже. То есть, вот. И клановый сундук открыт. Я сейчас быстренько. Уже, наверное, вы перешли. На открытие сундуков. И я открываю их. Блин, мне до сих пор не задонатили зеркало, а у меня уже 4 помещается. Смотрите, сколько здесь сундуков. Думаться может. Так, один всадник, 11 тессил. Так, я, кстати, вы, вы же только что уже увидели, что я десятую арену поднял. Так, надо быстрее забрать, потому что вдруг там после ухода праздника уже нельзя будет собрать. Не знаю, не знаю, всякое может быть. Типа переполнение всякое. Если постоянно не убирать, а задание выполнять, там было бы, наверное, переполнение. Даже проверять не хочу, вот честно. Так. Ну и получается на этом все да. Усилитель я взял. Да, вот эта карта мне нравится уже. Прикольная. Найс. Вам тоже нравится, ну, пишите об этом. Я буду рад прочитать все. И вообще у меня пока что маленькая аудитория. А, и типа... Из-за этого я точно уже на любой комментарий отвечу. Через месяц, через два, не знаю, на отвечу. Пока что. То есть в 2018 году, наверное, не стану популярным. Поэтому буду отвечать. Пишите. Вот сколько лек уже накопил. Может еще что-нибудь есть. Не, уже все. Блин, да сколько их можно открывать? Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь лет, в смысле? Восемь. Как восемь-то? У меня уже семь, их уже пятнадцать в сумме. Я помню, их было восемь в сумме, или, или шесть. А еще раньше их вообще было... Их вообще не было. Когда я начал как раз играть, как раз леги появились. Если помните времена, когда не было лек, ставьте лайк, подписывайтесь на меня обязательно. И все, пока.